Ну что ж, второй четвертьфинал, Wild Gamers против Team Полегче, и состав коллектива Wild Gamers это Тешев, Гудман, Скерри, Акабаны и Сквик. Коллектив Team Полегче, это Хедшотер, Фита, Санчес, Шаманидзе и человек, которого давайте я буду называть, даже не знаю, ну пусть он будет... Гомосексуалист, вот так скажем, да, потому что, ну, его никнейм читать, к сожалению, я не имею возможности, потому что матом ругаться на трансляции нехорошо. Ну и, собственно, напомню вам, что Тим Полегче — это старый состав коллектива Wild Gamers, и Тим Полегче, в общем-то, с... сами представляют страну Беларусь. Ну а Wild Gamers, собственно, Россия, и это обновленный состав — Который, можно так сказать, будет ободаться со старичками Ну и посмотрим, собственно, кто окажется круче Новички или старички Ну и для тех, кто в танке, наверное, давайте я сразу скажу, да, что карта Мираж и это Best of 1 Ну то, что это Best of 1, я думаю, и так все прекрасно понимают Но Хотя, в общем-то, я думаю, все догадаются, что а, карта Мираж будет разыгрываться Она же выигрывает команда Wild Gamers Ну, очевидно, скорее всего, это будет стей Рискну предположить, во всяком случае, что это будет стей Но, конечно, это не точно Но с большей долей вероятности будет все-таки стей Хотя... Что-то ребята уже 15 секунд не могут определиться с э, стороной. Ну, матч такой, своего рода, знаете ли, дружеский, товарищеский. Даже я бы, наверное, сказал все-таки отеческий такой, как бы, да. Потому что в этом матче играют те, кто раньше... Тащил за команду Wild Gamers, и те, кто теперь за нее тащит. Ну и да, все-таки стей. Не прошло и минуты, коллективы определились. Ну что, Вига uh, 2021 будут uh, обороняться, а Вига 2019 будут атаковать. <coughs> Ну и вот, давайте смотреть, да. Судя по всему, здесь, да даже не судя по всему, это выход на точку А. И очень интересная, кстати, расстановка у Wild Gamers. На точке А в данный момент находится только один Акабаны, который как бы даст, конечно, информацию, но нужно будет... Нужно будет какое-то время для того, чтобы его тиммейты перетянулись и Здесь сразу начинается выход, 30 хп оставляют игроку обороны И скэри, кстати говоря, тоже уже обладает 39% своего лайфбара Тешев, даблкил со ступени. третий хэдшот от Тишева Жесткий Тешев, прошу прощения Вот он, четвертый минус, квадрокилл и один фраг от Сквика, 1-0 ну и начало, мягко говоря, для Тим полегче хреновенькое И пауза Неожиданно зачем-то пауза Не знаю даже зачем, собственно Если цель что-то обсудить То, как мне кажется, обсуждать тут, собственно говоря, нечего Пистолетка зафейлена И, ну, форс-бай сейчас не очень адекватно, как мне кажется, будет смотреться Можно куда-нибудь просто забежать в пятером Особо ничего, в общем-то, не придумывая Артур Тешев у нас, кстати говоря, в чатике сейчас находится. Да, я лучше, пишет Артур. Согласен. Ну, пистолетка, так скажем, затащена, да. Это самое главное. Ну что, два дигла. Три, прошу прощения, дигла и два Глока. У коллектива полегче. И сейчас ребята с Беларуси будут. Будут что-то делать, минус от Санчеса, неожиданно, но энтри-фраг за ребятами, у которых девайсов, собственно говоря, в этом раунде нет Гулман отправляется поджимать э, восьмерку, но ну, а тем временем Сквик забирает соперника, который решил э, прочекать Андер, собственно, прочекал, а там, собственно, как бы оказался неожиданно Сквик Хотя, почему неожиданно? Если ты идешь что-то чекать же, ведь потенциально там в любой момент может оказаться какой-нибудь твой вражина. Ну, белорусский коллектив, собственно, просто сейчас тусуется под точкой Б, Бесцельно тратит, так скажем, время. Не то, чтобы это плохо. Нет, вы не думайте, что я тут сейчас кого-то критикую. Но просто раунд, в котором два дигла и глок... Без какого-либо раскида, ну, потенциально практически не должен заходить. Так как все-таки 3М и MP9, на мой взгляд, куда более интересный набор девайсов, чем обычные пистолеты. Ну, конечно, Акаба играет на э, чек Пелоса, и из э, ямы сейчас будут начинать постепенно выходить игроки атаки. Санчес выходит, кстати, первый, и соперника не увидел, что, в общем, неудивительно на самом деле, потому что позиция у Гудмана... Ну, такая. Закрытая под коннектор, так скажем. А вот теперь уже Гудман свою позицию реализует за счет того, что его сразу не чекнули. Погибает Шаманидзе, следом погибает Санчес и завершающий фраг. Все так же от Гудмана погибает хэдшотер, и хэдшотер что-то не хедшотит. <laughs> Пока что, во всяком случае, хедшотов от него не было. Ну, а вообще, объективности ради, один фраг всего полегче сделали, и автором этого фрага был Санчес. Ну и, собственно, 2-0 И с этими самыми 2-0 у команды полегче появляются калаши Я не знаю насчет оправданности э, данного выбора Да, калаши это, конечно, очень круто Со вторыми арморами, естественно, еще круче Неожиданно а вот это уже <как> Простите, дорогие друзья Действительно очень и очень Неожиданно Акабы и Тешев делают по минусу хедшотер, Вот, наконец-то уже и пошли Фраги от хэдшоттера Правда, не, не совсем хедшотами, Только один хедшот был Гудман Забирает фита и равная ситуация два, в 2, при этом бомба в данный момент выходит из ямы И сейчас, судя по всему, будет попытка ее поставить Хотя, правда, что-то игроки атаки, в общем-то, со своими действиями не спешат Ну, видимо, дают возможность старичкам перегруппироваться Ведь старичкам на перегруппировку нужно побольше времени, чем молодняку Ну, а так, конечно, объективности ради... Правильное действие от Тим полегче, потому что игроки обороны растянулись. Например, Гудман убежал под точку Б, а Скэри в данный момент находится на сети спауне. Ну, собственно, я предлагаю посмотреть его глазами на сложившуюся ситуацию, ибо игроки атаки уже зашли в точку. То есть сейчас будет поставлена бомба. По Скэри пока что нет никакой вменяемой информации. Скэри. Раунд взят. В общем-то добавить нечего. Ну, была поставлена бомба, это какой-никакой, но все-таки бонус для коллектива Тим полегче. Правда, малоприятный бонус, но ну, лучше, чем ничего. Как мне кажется, все-таки, опять же, калаши с арморами, да, штука хорошая, но не было раскидок. Ну, были какие-то там четыре флешки и один дым на всю команду. Воспользовались этим игроки атаки, естественно, по назначению, но... Толку, в общем-то, с этого все равно много не получилось. Снайпер пытался пикнуть сейчас соперников на меду из окна. Но его, естественно, по-продумански быстренько отдымили. И игроки атаки пытаются пройти на точку Б. Гомосексуалист убивает Свика. Минус от Скэри. Второй минус от Скэри. но ну, тут уже, конечно, Скэри отправляют на отдых. Минус от Хедшотера, 3 в 3. Тешев. Снова Тешев Ну вот, это как бы хорошее АВП Это всегда хорошо Трипл килл, причем достаточно легкий Особо, собственно говоря, проблем никаких не было 4-0 Конечно же, я буду напоминать, собственно, как всегда по классике Что это сильная сторона для wild gamers оборона, как-никак Но Тим полегче все-таки тоже Коллектив достаточно, так скажем, умудренный опытом И я не думаю, что здесь будет прям... Такой жесточайший руин раундов. Хотя посмотрим, хотя посмотрим. Санчес. Ну, вот вы видите, как бы, да. Видите, что происходит. Минус Гудман. Первый девайс появляется. Выбитый у коллектива полегче. Кстати, в этот момент идет раскидка э, точки А. Шаманидзе. Нашаманил минус по Акабане. И как теперь удерживать точку? Вот до конца, кстати, не ясно. Тешев. Очень был близок сейчас к тому, чтобы сделать минус. Чуть-чуть совсем не хватило. Буквально пару пикселей в сторону. И убил бы оппонента, выходящего автоспелоса. Ой-ой-ой, сквик не позволяет поставить бомбу Фита. Сложности нарисовались. Минус. Атешева погибает гомо. Гома Гома погибает. А следом за ним погибает хедшотер. Санчес с шаманом остаются вдвоем. Шамана, кстати, уже убивают. Ну и автор энтрифрага в этом раунде остается по-прежнему в живых ситуация для него скорее, конечно, бесперспективная. И, в общем-то, с разменом его убивают. Счет 5-0. Команда Wild Gamers выигрывают. Пятачок. Пятачок не более того, но ну, а, собственно, у игроков атаки по-прежнему какие-то девайсы нарисовываются, естественно, ввиду проведенного экономического раунда экономика восстановлена. И вот теперь, кстати, этот бай уже смотрится куда интереснее, потому что 5 калашей с огромным раскидом у каждого игрока, ну, за исключением, конечно, двоих, это Санчес и Шаманидзе. По 4 гранаты, ну, то есть разновидности, да, гранат, разумеется, учитываются Выход на точку Б, молниеносный, резкий, дерзкий, собственно, все как и должно быть С забирает Санчеса, но дальше э, Гомик вместе с Шаманидзе делают по еще одному минусу Ситуация 3 в 3 благодаря минусу от Гудмана Сквик Ничего себе, как по гомосеку-то сейчас болезненно попал. 12 хп ему оставил. Ну, хотя гомосеку, скорее всего, понравилось. Ой, хаешечка какая! Нет, не долетела! Черт возьми. Минус от фита. И еще один хороший фраг от фита. А кабан и последний. А кабан-то у нас последний. Забегает в сайт, и фита э, на своем сопернике делает... Третий минус, дорогие друзья, снайперская винтовка, кстати говоря, засейвлена коллективом Тим полегче И вот теперь уже будет интересно, да, посмотрим, как сейчас оптика будет реализована за атаку, с какой позиции, разумеется В принципе, неплохой респаун под точку А, чтобы пикнуть кого-нибудь с ямы. И фита именно этим сейчас, судя по всему, заниматься и будет Потому что целенаправленно бежит пикать и просто фейлит свою снайперскую винтовку, дорогие друзья, Шаманидзе тут же ее пытается подобрать и реализовать, но после выстрела понял, что нет, как-то нет все-таки Заберите АВП у меня, пожалуйста, не летит у меня с него Мухамаддин, Мухамма, Дин, прошу прощения, Приветствуем. ничего интересного не пропустил, но первую карту только пропустил, собственно, вернее первый четверть финал но там, если что, было 16-2 или 16-3. Там что-то очень простой счет был. Гомосечник минус Гудман. И не совсем удачный пик от все того же самого гомосека. 3 в 4 с перевесом и еще и минусом Атешева. Ну, в общем, не самый, конечно... Объективно говоря, удачный выход в зигзаг происходит у коллектива полегче. Вдвоем они еле-еле доходят до точки. Один хп у Шаманидзе. И хедшотер э, со стаха с поинтами. Ну, сквик уже заходит в зигзаг. И в кухне находится два игрока обороны. То есть прессинг сейчас будет достаточно жесткий. Э, Хэдшотер вырубает акабаны. Опа, здравствуйте! А следом еще исправляется со сквиком. Тешов! Не со снайперской винтовкой, тем не менее, вешает какие-то прям просто, ну, очень-очень жесткие вещи, боже мой Затащено в очередной раз, но нет дефьюз китов, к сожалению, поэтому нет, не затащено на самом деле Хотя могло бы быть, в общем-то, все благополучно, были бы дефьюз киты на поясе у игрока обороны 5-2 Ну и минус экономика с обороны В общем-то, есть возможность взять третий что есть хорошо для коллектива полегче. Ну а пока Wild Gamers, так скажем, э, имеют возможность передохнуть немножечко и провести такой более спокойный раунд. Кстати, автомат Калашникова отправился в руки Акабаны. Э, Тешев решил этот раунд сыграть с Диглом. И здесь у нас поджим меда, дамы и господа. Гиюга минус Сквик, Акабаны, ответный минус Фито. Отличный спрей, два минуса и третий еще и сгорает Вот так вот, дамы и господа, Тешев остается последним Ну и как я уже ранее говорил, Дигл Дигл, а вот здравствуйте А вот здравствуйте Минус Санчес И теперь Дигл можно поменять на Галил и смело пробовать выбивать В общем-то, деньги позволяют на самом деле идти выбивать Но нет но нет, Галил просто меняется на автомат Калашникова, Калашников меняется на автомат Калашникова. И Тешев приближается к зигзагу, судя по всему, для того, чтобы попытаться хоть кому-то немножко подпортить жизнь, убить, так скажем, кого-то. И вот он, этот кто-то, которого, кстати, Тешев не стал убивать. Ну, видимо, просто побоялся, что попасть не попадет, а позицию свою спалит. А, а! Серьезно? Ну, какое-то прям адское невезение сейчас произошло Не залетело э, смертельного урона по сопернику И еще и просто вертушка прилетела потом в Тешево 5-3 в общем-то, полегче смогли забрать раунд, который, как мне кажется, и должны были забирать То есть не ошиблись, и это самое главное А вот сейчас ошибаются, бомбу сбрасывают в теровском спауне И, видимо, выстраиваются под выход на точку А Но как бы все-таки бомбу, наверное, не мешало бы забрать с собой И сразу вдвоем игроки атаки побежали ее забирать Но, в принципе, правильно, потому что она же как бы не совсем-то уж и легкая И нести ее вдвоем, конечно, будет гораздо легче Сквик на охране меда, и медленный раунд от коллектива полегче. В Пелосе у нас пробирается сейчас Санчес, но здесь пока лежат дымы, и Санчес, естественно, не может реализовать свою позицию, но теперь дымы пропадают, и Санчес кидает молотов. Кидай, <смех> кидает молотов, а все-таки Акабаны сразу взбирается наверх, Санчес моментально убегает, а Акабаны, кстати говоря, тоже убегает. Начинается выход на точку А, долгий, медленный, но все-таки выход, и просто, господи, что это? <смех> так долго готовить выход на точку А, чтобы просто один минус всего-навсего сделать. Не совсем, конечно, круто сейчас сыграли Тим полегче, да, наверное, задумка Была, безусловно, здоровская Раскидка была, были молотовые Флешки, все, что вот нужно было Так, кстати, простите, дорогие друзья, но Голосовалочку-то надо, наверное, завершить Да И, наверное, новую давайте Сейчас создадим, когда это голосование Закроется Ну, собственно, чат угадал Коллектив ННС действительно выиграл и 63% проголосовавших оказались правы. Тешев со снайперской винтовки. В полуприседе, так скажем, уничтожает двух соперников. Сквик. Очень уверенная стрельба. Дабл и. Гиюга. Тот самый и гей. Геюшка последний. Дигл у него есть. И... и. И минус от Скэри. Так, ну и, собственно, следующее голосование. Да, кто? Боже мой победит в матче Ну давайте просто Вига или Полегче Ну поехали, теперь вы можете проголосовать за следующую пару в чатике а у нас, тем временем, обоюдный байраунд. Единственный, кому не очень комфортно, видимо, по деньгам, это Санчес. Нет раскида вообще абсолютно никакого. Фито выкидывают свою последнюю флешку, которая у него была. Ну, а вот здесь эh, гей. Нетрадиционной ориентации человек. Запись будет сохранена, да, конечно. В общем, делает минус по Сквику. Разменный фраг по Санчесу с гранаты от Гудмана и следом минус от Тешева Ну тут же как бы опять шаман наколдовал И наколдовал не что-то там, а наколдовал размен Опачки, здравствуйте А здесь у нас неожиданно появляется Скэри Ну естественно он натопал и его услышали Такое тоже как бы бывает. Поэтому позицию приходится отдавать и уходить э, в более закрытую местность, чтобы его, так скажем, никто не заметил. Шаманидзе. Продолжает какие-то свои ритуалы в коннекторе. Ну а тем временем тим полегче, как мне кажется, до сих пор не могут определиться, какую точку они будут играть. Ну, очевидно, что это уже, скорее всего, не будет точка Б. Мне кажется, что тут, если есть какая-то логика в выходе хоть куда-то, то это именно точка А. Ну а с минусом от шаманидзе, собственно говоря, очевиднейшим фактором становится, что выходить именно нужно на точку А. Потому что минус э, в Андре может, собственно говоря, спровоцировать перетяжку на точку Б в том числе. Снайперская винтовка у Гудмана. Акабаны с, э, с Эмочкой, прошу прощения. Ну и здесь сейчас ожидается выбиванец. Акабаны. Забирает. Э, опять же, человека с нетрадиционной сексуальной ориентацией. И хедшотер э, с шаманом вдвоем. Размен. Гудман, ух ты, ничего себе, вот это разобрались, ребята, вот это я понимаю, молодцы Красивый ретейк, но тут скорее, конечно, ошибочка, мне кажется, от хедшотера Потому что просто как-то, ну, ну, вот, ну, стран, странным образом достаточно не, не удалось сейчас забрать соперника Который, собственно, пытался дефать на морозе прямо перед лицом и потом вышедший и сделавший какой-то какой сумасшедший кил а, ноузуму. узуму. В общем, очень странная ситуация. Редко, конечно, такое можно увидеть, но все-таки порой это случается. Минус от Тешева. Энтрифраг на миду. Как обычно, АВП в команде Wild Gamers работает исправно, как часики. Сквик разменивает погибшего Тешева. Увы, снайпер делает минус, снайпер умирает Так бывает, опять же, жизнь. Штука такая Очень непростая Сквик, кстати говоря, подбирает снайперскую винтовку По флешку -у -у -у -у -у -у -у -у Успел! Успел забрать хедшоттера, но Но Гамагей а, дал разменный минус Санчес вместе с Геюшкой опять-таки Остались вдвоем при этом соперников, конечно, на одного больше, но если игроки команды Wild Gamers расстановятся по карте не совсем грамотно, то то, что их больше на одного человека, в общем-то, нивелируется, например, вот этим минусом, да, то есть снайпер сейчас погибает, и, между прочим, почему-то непонятно почему, но Гей берет снайперскую винтовку. Собственно, зум в зигзаге слышно. Естественно, по нему теперь есть информация. Ну и правильное решение, конечно же, смена АВП на автомат Калашникова. Но неужели попытка разыграть точку А? Чувствует. Ты смотри, причем как здорово чувствует, что на точку А сейчас не мешало бы выйти. Времени, кстати, остается не так уж и много. 13 секунд до конца раунда. Ну и здесь попытка фейка по постановке бомбы. 8 секунд. И скэри забирает гея. 9-3. Беда. А кто тут гей, я не понял. Гей, сейчас скажу. Вот он. Ну, просто прочитай его никнейм. Будет понятно, почему он гей. Никнейм написан посередине внизу. Я думаю, вопросы отпадут. Должны, во всяком случае, отпасть. Но если вдруг непонятно, что это за никнейм, то я рекомендую кому-нибудь в чатике... Объяснить, почему это все-таки именно человек с нетрадиционной ориентацией. А, дабл килл от этой самой нетрадиционной ориентации. Один минус от Сквика и один минус от Тешева. Оба уже погибли, ну и к ним присоединился, собственно, в виде трупика Кабаны. Гудман из Кэри... Жуткая, жуткая ошибка от Гудмана И не менее, наверное, жуткая ошибка от Скерри Не знаю, кто там что на ошибался. Я понял А, ну все, Мухаммад, это замечательно, что ты понял Ну вот странно, когда люди такие себе никнеймы, конечно, ставят Но что поделать Такое вот у него право По колде я тебе уже все ответил Все, Тимфайр. Еще одно сообщение касаемо колды я тебя забаню Отматывай стрим и пересматривай, что я тебе отвечал Если ты не слушал, это твои проблемы 4 дигла и скаут И 4 дигла и скаут это, я, я не просто так сказал Это закуп от команды uh, Wild Gamers Я не слышал, я тебе сказал уже, так отматывай Повторять я тебя не буду Я тебе уже и так 5 раз повторил Хедшотер минус сквик Минус в коннекторе, и это был минус По тому самому скауту, который был У команды Wild Gamers То есть теперь остались только диглы. Тешев Неплохо, неплохо А еще будут какие-нибудь такие вот прикольные штуки, нет? Пока не ясно А кабаны? <с Powell> забирает шамана Попадает под размена, а дальше Санчес Хэдшотер да, последнее слово за Хедшотером это 9-6, дорогие мои друзья. Последний раунд первой половины, собственно говоря, уже начинается. Команда Team полегче, я скажу вам так. Не так уж и плохо сыграли атаку, но если, допустим, сейчас получится выйти на 9-6, мне кажется, счет будет более чем комфортный. А учитывая то, что у команды Wild Gamers все достаточно плохо с деньгами, мне кажется, 9-6 вполне не шутка и звучит... Не менее, так скажем, уверенно. Как единогласно у нас проголосовал народ в чатике. Э, 7 голосов и все за Вига. Кстати, вот и неоднозначный раунд. Да, черт возьми, очень неоднозначный раунд. Команда Wild Gamers невообразимым лично для меня образом. Сейчас выиграли раунд с э, диглами там, с чем-то, с одной эмкой, со скаутом. В общем, все было плохо, но... Парадокс. парадокс заключается в том, что даже невзирая на посредственный закуп, все-таки смогли реализовать его. Ну, респект команде, ну а после смены сторон посмотрим, как Вига будут атаковать. И я говорю, конечно же, про Вига 2021 года, потому что Тим полегче, теперь отправились по точкам, дабы защищать их. Ну и, кстати, расстановка... Приблизительно похожая на расстановку команды Wild Gamers. На, за исключением, что в окнах у Wild Gamers находилось два игрока: двое на точке Б и один на точке А. Здесь три игрока стояли на споте Б. В надежде, что выход последует именно туда. Но выход последовал, к сожалению, для команды Team полегче на точку А. Бомба установлена. Р Размен Тешев. Да нахрен, просто! <смех> Эй, Сатешева, дорогие друзья! Вот это П-250 мастер! Казнил, черт возьми, просто всех своих соперников. Пистолетка без шансов, абсолютно без шансов остается за командой Wild Gamers. И теперь у команды полегче. Все полегче, потому что экономики нет. А когда экономики нет, выдумывать особо ничего не приходится. Сатешев, кстати, уже 30-ку настрелял. Просто 30 килов уже. Второе место идет 15 на 10. Просто в два раза больше фрагов. Теперь же резкий и быстрый выход на точку Б. Но Шаманидзе, кстати, против таких выходов. Бог ты мой. Да-ха-ха, ни хрена себе. Вот это быстрый выход называется. Максимально, надо сказать, неудачный быстрый выход. Разобрали всех по кубикам. Раскрутили по винтикам. Счет 11-6. И теперь у команды Wild Gamers тоже, собственно, голова болеть не должна, потому что экономики у них не остается. Только диглы. Ну, полетел дымочек. <клышлен> Тут, собственно, занятие мида. Хороший раунд. Мне вообще в принципе нравится. <сесс> <сесс> <сесс> <сесс> Че это было? Что это, мать его, было? А кабаны, ты чё, что то съел не то, что ли? Жесть, дорогие друзья, жесть. Замечательный хэдшот в дым, просто почему причём... первый же пулей попал в бубен. Первый. Да ладно, он чё, подрубил, что ли? Ну ладно, естественно, я шучу, конечно, не подрубил, но чё с ним? Третий минус-то... Гудман еще один, да... Я просто не понимаю, что вообще происходит, дамы и господа, бомба установлена на точке А, минус от Санчеса и разменный фраг от Скэри, 12-6. Коллективы разменялись экономическими, Тим полегче взяли, ну ладно, окей, форс форсбайами, да? Тим полегче взяли свой форсбай, а Wild Gamers взяли свой диглбай. Но вторая половина началась очень непредсказуемо И, наконец-то, хоть кто-то в чате проголосовал за команду полегче Теперь у них 12% аж целых А до этого было 0 Аркада на мидл от игроков обороны Вдвоем сейчас пытались гей и фита оформить прием Но после такого достаточно мощного прокида Коннектора и... Коннекторы и окна. Естественно, игроки атаки получают возможность зайти на точку Б. А Гудман и Скэрри делают по минусу Фита, боже мой. Ну просто стоял жал в дым. Скэри сам набежал на очередь из пуль. Чё за адское невезение у Фитов. <смех> Блин, ой, простите, дорогие друзья просто я, я просто не знаю, как реагировать еще на этот матч Здесь уже даже тимкилить начинают ребята друг друга Просто, конечно же, по случайности но а Кабана, конечно, сейчас казнил своего э, товарища по команде Санчес остался один И это сейв, дорогие друзья Хотя, в общем-то, сейвит, по сути, он первый армор А может надеяться, что кто-то сейчас набежит на пулю с дегла и он все-таки сделает фраг. Кстати, сейчас может забрать Тешева. А Какой-то прям интересный мув сейчас совершил Санчес. Внезапно взял и отвернулся просто от коннектора. Увидел там соперника и отвернулся. Видимо, он подумал, что если я его не вижу, то и он меня не видит. 13-6. Продолжают WildGamers по всем фронтам, так скажем, доминировать. 4 юспика и P250. Означают то, что у команды Тим полегче. Снова нет экономики. Ну, для них уже, по-моему, это вполне себе нормальное явление. Минус от скэри. Второй минус от него. Третий минус от него. Бесподобный спрейдаун. Сразу две головы сносит. Ну, и первого кстати, тоже в голову забрал. Ну, Тешев, между прочим, без минуса тоже не остался. Даже без двух минусов Тешев не остался. 14-6, конечно, полноценная доминация коллектива WildGamers. Тут очень сложно придумать, каким образом тим полегче должны зацепиться за этот матч и хоть какой-то камбэк начинать оформлять. В общем-то, они находятся в сильной стороне. В принципе, камбэки сейчас и нужно как раз-таки делать. Но я не сильно понимаю, опять же, как это делать, если каждый раунд э, тим полегче закупаются на все свои деньги. И вот сейчас вроде был экономический, но этого недостаточно для того, чтобы полноценно восстановить свою экономику, как вы видите. Все равно у Санчеса Дигл, скаут у Гея, у хедшотера Эмка, ну окей, как бы но контр-раскида вообще никакого практически нет. Так что беда. Беда, Санчес! Я просто горю, дорогие друзья, я просто горю с этого матча, в особенности со второй половины. Санчес молодчина! Отличные хэдшоты, как же здорово он зашел в дымы. Скэри с Акабаны остались вдвоем. Кстати, бомба в данный момент вместе со Скэри направляется на точку Б, и Акабаны направляется туда тоже вместе со своим тиммейтом. Ну, тут конечно же нужно все почекать и понять, что на точке Б никого нет. Пока осознание дойдет, будет потеряно небольшое количество времени. Ну, кстати, на удивление, игроки обороны полностью игнорируют вообще точку Б, как явление. Ну, типа, я не, немножко, конечно, не понимаю логики, но почему тим полегче вообще никого не поставили на спот Б. Ну, хотя бы одного бы игрока поставили, чтобы он хоть информацию бы в случае чего дал. Ну что, два калаша удержат ли против двух эмок и АВП? Неясно. Кстати, все три игрока обороны находятся в кухне. Ну, в связи с этим выход должен пытаться удержать Скэри. Ой, Скэри вместе с Кабаны делают по минусу. а Кабаны погибает. Это третий фраг от Санчеса. И второй минус от Скэри, дорогие друзья. К сожалению, для коллектива полегче. Это матч-пойнт и снова нет денег. Вот самое обидное, что могло произойти, и самое неприятное для команды полегче, это момент, в котором у них не остается денег, но при этом им нужно каким-то образом обязательно этот раунд выиграть, если они хотят выйти в полуфинал. Так, блин, я тут заметил, что у меня заканчивается место на диске. 3 гигабайта осталось, и ОБС пишет, что приблизительно осталось для записи 10 минут. <laughs> я надеюсь, за 10 минут команды успеют доиграть эту игру, <laughs> потому что в противном случае просто матч не запишется. Ну, останется, конечно, тр... кусочек трансляции все равно. Вернее, трансляция, запись трансляции всей останется на Ютубе. Но нарезать матч уже будет гораздо сложнее Итак, дорогие друзья, выход на точку А И оборона, кстати Справляются, в общем-то, с этим выходом Удалось забрать Гудмана из Квика И остановить тем самым команду Wild Gamers АВП и два калаша И хороший достаточно молотов прилетает Не позволяющий занять, естественно, позицию э под балконом Ну и вот он, выход из ямы АВП и автомат Калашникова пытаются сыграть э, с э, смежной, так скажем, позиции. Тешев. Ну, зачем АВП, когда из дигла получается стрелять? Правильно? Правильно. Я думаю, абсолютно правильно. Минус от скэри. Ну, ой-ой-ой, обход! Обход в спину от Фита. Вот он, ключевой момент, дамы и господа. Либо сейчас Фита сделает... Огромнейший профит для своей команды Либо все-таки зафейлит Ух ты! Скэри! Один на один против Фито Хороший Молотов Запрыгивает в окно Уходит в КТ-респаун да ты чего, ничего себе Ты смотри, как он мансит Как он мансит И посмотрите, что делает Фито! Фито! И Фита просто не дефает бомбу. Боже мой, он думал, что его соперник его обманывает. Хотя ведь есть дефьюзки ты, но перестрелку с Кэрри все-таки проигрывает. Черт возьми, дорогие друзья. Это ГГ в полуфинал выходит коллектив Wild Gamers. Я быстро нажимаю остановить запись.